Здравствуйте, подписчики моего канала. И хочу сегодня поговорить про опилки. Подстилку точнее. Один товарищ спрашивал меня, почему я сыплю опилки, а не стружку. Куры склевывают, и у них проблемы с желудком бывают. Новая постивочка, вчера забабахал им. Они очень рады, вот все как кусочки, кушаться. Не знаю, что-то они там ищут, но могу вас заверить, что проблем с желудками у них никаких нет. Если выбирать, конечно, если у вас есть стружка, применяйте стружку. Если есть опилки, применяйте опилки. У меня вот сейчас стружка с опилками. Ну, вот они все балдеют. Даже уточки. Бапилочка купается. Вот он. У нас. Со своей командой. Такой же любеобильный. Если ему дать кур, будет топтать и кур. А вот это вот Маруська. Очень, вот она какая, очень добренькая. Дается на руки погладить, себя разрешает. Ой, красавица такая вообще. Вот у них я им уложу, это оставляю ведро с водой на неделю. Ну и поилки воду они, конечно, ведро это уговаривают моментом. Ну и насчет опилок. Ну, за все время я еще ни разу не видел, чтобы у моих кур были какие-то проблемы. Можно сыпать сено. Но ну, сено меньше влаги удерживает, больше у них все-таки сырость, начинает преть. Может даже это на, на, на начать, начаться ну, гнии ну, гни, плесень может начаться потому что вопрос в том что я подстилку меняю только летом и чтобы подстилка сама нагревала иначе электричество начать дорогое а у меня здесь без электричества но ну, 12 14 градусов за счет подстилки и вот этих вот красавиц моих, которые сейчас не яички тоже несут, начали нести. Правда какая-то одна, но каждый день несет яички. Ну вот. Индюки тоже у меня подстилочкой. Ну они там вон все на я им чтоб кушали и в гнездо насыпаю вот он, красавец Никола Вот он Никола, ой, ой, красавец, красавец А вот это вот снеженка иди сюда, иди сюда ой. Вот снежиночка. О, Никола, давай, давай. Вот она, вот она. Вот они. Два индюка таких. Тоже им нравится очень. Тоже им нравится очень. Ревнует. Какой ревнивый. Вот она, вот она, вот она, красавица. Никола. Давай заигрывай, заигрывай с девочками. Чтобы как нестись начали, чтобы у меня все опл оплодотворенные были. А не то, что как Василий в прошлом году. Ни одного яичка не оплодотворил они у Никола? вот они ну короче вот насчет опилок я считаю что в принципе одно из самых лучших подстилок какие у нас когда-либо были можно сено но сеном желательно каждую неделю подсыпать или насыпать, но это надо очень много сена, очень очень надо много сена, поэтому опилки дешевле и проще, надежнее. Единственное, что опилки, да, вот как говорит товарищ, я могу сказать, что опилки единственно нельзя применять для цыплят возрастом двух, до двух недель. После двух недель они уже не такие дурачки, не будут всякую фигню жрать а вот до двух недель могут себе это, могут на, наесть опилок и с животами у них будет проблема вот у меня две снежинки да, вот это вот молодой товарищ а вот это вот старик так вот молодой стал больше чем старика. Все, всем спасибо за внимание ну вот типа такой небольшой обзорчик а еще я перевесил так как подсыпаю перевешивать приходится перевешивать по елке придумывать